Но мы все знаем, что произошло вообще за последний год, когда многие люди теряли работу, когда э, действительно экономика замедлилась. И, конечно, значит, э, глобально изменений э, каких-то э, и других подходов управления личными деньгами нет. Потому что, во-первых, у нас есть э, обязательные действия, которые мы должны выполнить тем, что будет благополучную финансы и не зависит вот от тех кризисов, которые есть. Да? Вот от тех форт-мажоров. Например, вот эта пандемия. Например, то, что мы ждем в ближайшее время, какой-то экономический кризис. рынки уже росли с 2008 года. И вообще на экономике не может не повлиять это и последствия для экономики, для экономики могут быть очень серьезными, да, как многие говорят, даже как Великая депрессия. И, конечно, если мы управляем деньгами, имеем личную стратегию, э, систему управления, да, как это, те деньги, которые проходят через ваши руки, каким наиболее оптимальным способом этими деньгами реализовать ваши цели, то, конечно, мы будем в лучшей ситуации. Если бы у нас был финансовый резерв, если мы подумали о таких вот простых вещах, да, то, например, та же пандемия для тех, кто потерял работу, она была бы, наверное, не так страшна. Это совершенно очевидно. Расскажите про золотые правила управления деньгами. Есть ли они вообще? А, вообще, если смотреть на управление личным благосостоянием, у нас есть три кита. У нас должен быть обязательно финансовый резерв, который я уже упомянула. У нас должна быть обязательно защита да, от тех курс-мажоров, в том числе и в отношении здоровья, в отношении потери кормильца, семьи, и тех, кого есть дети, есть обязательства перед детьми. И, конечно, это инвестиции. Инвестиции сейчас – это необходимость, потому что у нас есть... Эм, инфляция высокая, у нас есть девальвация национальной валюты. И для того, чтобы сохранить те деньги и приумножить, которые проходят через ваши руки, чтобы вы смогли решить те финансовые задачи, которые перед вами стоят, нам нужно инвестировать. И сейчас здесь многие скажут правило, да, где взять деньги на все это? Деньги есть у всех. И я вам расскажу такое золотое правило сбережений. Оно гласит, заплати сначала себе, не потрать на текущие расходы, да, не потрать, не отнеси там в магазин или еще куда-то. Заплати сначала себе, заплати за свое будущее. Отложите хотя бы 10-15% да, своего дохода на свое будущее. Вот этот ручеек автоматизируйте инвестиции, чтобы как только вы получили свой доход, да, вы можете дать распоряжение банку, да, чтобы вот такую-то дату на мой там депозитный счет направлялась вот такая-то сумма или открыть какую-то инвестиционную накопительную программу, которая будет вот вас в эту дату ежемесячно списывать на ваше будущее, на ваши инвестиции, на создание вашего капитала. Вот таким образом вы можете очень легко реализовать это правило. Заплати сначала себе. И только потом уже, из того, что у вас осталось, вы тратите и на текущие нужды, и на развлечения, и там на какие-то там технологические новинки, покупки и так далее. Но изначально заплатите себе. Иначе будет очень печально в 50 годах годам осознать, что э, вот этот невосполнимый ресурс, время, да, вы потратили не на создание активов, которые будут работать на вас, а на то, чтобы потратить их куда-то там в магазины, на какие-то вещи, которые вы там потом забыли, да, и остаться к этому возрасту да, у разбитого корыта. Последний вопрос. Можно ли найти баланс и не превратить свою жизнь в постоянный подсчет? Вот, и это как раз и вытекает из того правила. Если мы действительно автоматизируем да, наши сбережения, наши инвестиции, то нам не нужно уже превращаться в бухгалтера, считать, куда я там потратил на питание и так далее. Но если нам еще не удается это сделать, ну хотя бы два-три месяца проведите вот этот вот аналитику. Счет, аналитику, чтобы посмотреть, а где у вас ресурсы для сбережений, Потому что мы создавать активы можем если у нас есть какой-то инвестиционный потенциал, да? то есть разница между доходом и расходами. И инвестиционный потенциал мы можем получить каким образом? Увеличивая доходы, это безграничная возможность, и оптимизируя наши расходы. Это ну, не безграничная возможность, но тем не менее это существенная возможность, потому что порядка 30% сберегает дохода, направлять на такие глобальные цели, может каждый.